Всем привет! С вами ярославна Громакина, канал Наши Дети. Сегодня у нас будет обзор на музыкальную портативную колонку Dexp P170 Street Art цвет красный. У нас в улан в People's Park, в магазине DNS. Он стоит 799 рублей. Без рубля 800, точнее с рублем 800. Да? Ну, вот находится в такой упаковке. Street Art, уличный арт давайте посмотрим вот такой идет ремешок в комплекте белый может лежать отдельно и вот такой провод на одном конце вы видите, он такой как для зарядки мобильного устройства на одной такой круглый и на другом конце что с USB тут же в коробочке у нас лежит гарантийный талон который не надо терять на мало ли что и вот такое руководство пользователя на русском языке. Если хотите, можете его прочитать. Давайте посмотрим, что у нас представляет себя колонка. Ну, колонка вот такого размера, где-то, наверное, 10 на 10. С логотипом в типа Сзади у нас имеются кнопка включения выключения. dsa USB и для микро-SD разъема. Здесь у нас впереди есть кнопочки с буквой М, с телефонной трубкой и со знаком минус и плюс. Значит, тут у вот этой портативной колонки есть три режима пользования. Когда вы только ее включаете, она работает как колонка через Bluetooth, которую можно подключить к вашему телефону. Если вы слушаете ее как колонку от телефона, то потом вам кто-то позвонил, вы можете ответить, нажав вот на значок телефонной трубки. А если вы будете нажимать минусы плюсы, вы будете как бы листать ваши композиции. Для того, чтобы сделать громче, надо зажать плюс долго на него как бы давить. Ну а чтобы потише, нажать минусы, вы сделаете громкость тише. Если вы зажмете буковку м подольше, у вас включится следующий режим это будет радио давайте включим когда вы включаете да вот здесь on off вы включаете и у вас верхушка становится видите такого синего света особенно хорошо это видно в темноте сейчас она у нас находится в режиме подключения к телефону если мы нажмем долго на м, Radio. Radio, ja? Radio. Radio. В豆, говорит, радио, радио, да? Радио, радио у вас просто так не будет играть, оно видите защипела Чтобы радио играло, вам нужно подключить антенну. Для этого вы включаете DC in вот сюда, который Будет определять Чтобы, сделать дадим долго на Чтобы листать. Дальше вы переключаетесь вот этими плюсами и минусами. Чтобы настроить радио, зажмите М, оно начнет вам искать радио. Радио, Радиоточки самостоятельно. Раз, следующую, следующую, следующую. Так, отключим. А для того, чтобы слушать флешку, например, Флешку вы можете ставить сюда в USB порт и слушать. Либо микро-SD, мне кажется, это удобнее, что здесь ничего не торчало, не мешалось. Микро-SD вставляется вот так. Вот этими э, металлическими штучками, не знаю как они правильно называются, вверх. Тогда она у вас вся уйдет. Все. Вы включаете колоночку. Вашу, да. Выбираете следующий режим. Нет, не блютурия, не радио. Нет, угу. Выбираете флешку. Флешку выбрали, начали листать. Она будет у вас играть, если у вас есть, правда, на ней какая-то музыка. Так, видимо, ничего нет. <laughs> ну вот, в принципе, такой разбор. Если вам понравилась эта колонка, она хорошо пока держит заряд, пишет, что... До 300 раз можно заряжать, и тогда объем аккумулятора снизится до 80%. После 400 зарядок снижается до 60%. Но это, в принципе, как бы допустимая погрешность. С вами была Ярославна Громакина. Ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!